27 мая, всем добрый день! Формирует водки на старых матках. Те, кто, конечно, планировал взять товар с белой акации. Нужно было это ага. делать намного раньше, но я планирую, вернее, формирую пасеку на сбор маточного молочка, поэтому даю возможность семьям находиться в активном состоянии как можно дольше. А затем, когда уже тянут маточники, понятно, уже это пик кульминации, все, дальше... Дальше накопление, наращивание силы приостанавливается. В этот момент я формирую отводки на старых матках. Можно, конечно, и выпустить рой. Рой чем хорош? Во-первых, конечно, там все группы пчел. Садится рой абсолютно на новом месте. Если у кого есть возможность, у пчеловода небольшие пасеки и в этот момент... Быть на... на месте, проконтролировать роение, Рой со старой маткой, как правило, садится невысоко. И когда его посадили, нет, нет никакого расплода. И если какой клещ из семьи этот рой унес, его можно легко сбить любым акарицидом быстрого действия. Ну щавлей кислота, конечно же, в этот период сама такая более доступная и приемлемая. Потому что впереди еще товарный, товарный медосбор будет, возможно, и дай бог не один. Так что рой проще обработать. Вот, допустим, это рой. Рядом у отроившейся семьи, пока гуляется матки или матка. Тоже не будет уже печатного расплода никакого, когда она начнет сеять. И тоже обработать щавлевой кислотой. Крайне желательно пчеловодам вот в конце весны, начале лета сбить начало активности накопления клещу своего, своей численности. Потому что сейчас он как раз выходит на эту финишную прямую и все лето будет максимально размножаться и накапливаться потому что есть два вида расплода и трудневый и пчелиный в отводках на старых матках то же самое когда формируется отводок на полностью печатном расплоде на выходе когда начинают матки включать свою активность пока не раскачается при появлении летной пчелы тоже старого расплода печатного уже Практически не будет, а этого еще не будет. Тоже можно обработать щалю кислотой от клеща. Ну, а безматочная семья такой же порядок как и у вышедшего роя. Итак, эксперимент Века. Что это за пленка? Получил 8 плодных маток этого сезона для... Возможного присоединения в двухматочный режим при наличии старой плодной перезимовавшей матки и уже довольно-таки в такой стадии предраевой, даже раевой пары Получится ли создать какое-то такое биологическое равновесие, чтобы этого добиться? Перезимовавшие матки... Там проще. Две старые, перезимовавшие. Вот, кстати, отводки на двух старых матках. Одна из них, та, что попала под промораживание. Ну и работают без всякого, как, как вроде это их и не коснулось. Тоже есть над чем подумать. Может быть, один из способов присоединение, подсадки маток создало такое состояние без движения Есть и топят, как почему, при гидростатическом методе обработки от клеща. Было такое, помню, в 70-е годы. Или же усыпляют углекислым газом. Но не важно, это так, слово слову. Какие варианты так, сформируется отводок. Сформировал отводок на молодой челе. Развернул литки в обратную сторону и посадил маток в клеточках, в пересылочках. Приоткрыл отканди, маток вчера подсадил, сегодня проконтролировал, маток приняли. Приняли без проблем. Почему? Потому что некому проявлять агрессию. Какие из этих восьми маток и восьми семей... Варианты. Четыре матки, вернее, четыре семьи, находятся уже в районом состоянии, а четыре еще в рабочем. Что это даст, в конечном итоге для меня самое важное положительный результат. Между верхним корпусом, где молодая плодная матка, подсаженная в отводке, и нижней основной семьей со старой маткой, пленка и разделительная решетка. Основную цель, конечно же, я преследую объединить в дуэт. То есть для двухматочного содержания, насколько получится создать это биологическое равновесие и в эту пору роевую довольно-таки капризную попытаться примирить уже матку плодную этого сезона с прошлогодней для работы в паре ну как это будет выглядеть, посмотрим но ну, если получится, значит дальше вариантов Применение этих возможностей, я думаю, будет больше и по подсадке, и по замене маток.